Вас приветствует интернет-магазин Керамис. Мы продолжаем знакомить вас с линейкой смесителей импрезы графики. Сегодня настала очередь смесителя для беды с артикульным номером ZMK 041 807 070. Чешский бренд, как обычно, держит планку качества на высоком уровне. Их продукт выполнен с учетом всех современных технических требований и тенденций рынка. Как и все смесители для биде, данная модель Impreza обладает довольно компактными размерами. Высота смесителя 179 мм, длина излива 128 мм, высота излива 120 мм. Impreza графики оснащен подвижным аэратором Neo Perl, который обеспечивает повышенный комфорт при гигиенических процедурах и сокращает расход воды до 7 литров в минуту. Управление напором и температурой воды осуществляется с помощью однорычажного переключателя, расположенного в верхней части смесителя. В данной модели используется керамический картридж диаметром 35 мм от знаменитой торговой марки Sedal, который гарантирует длительную и бесперебойную работу устройства. Корпус смесителя графики изготовлен из качественной латуни с применением специальных добавок, которые значительно повышают ее прочность и износостойкость. Продукция и после длительного применения сохраняет привлекательный внешний вид. Благодаря модному сейчас цвету черный никель, смеситель органично впишется в любой современный интерьер. Устанавливается смеситель на одно отверстие.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 Смеситель импресс графики для BD образец надежного и высокофункционального изделия. Высокие технические показатели в союзе с приятным дизайном делают его идеальным выбором в своем ценовом сегменте. Заходите на наш сайт и покупайте только качественный и сертифицированные смеситель импресс. С вами был интернет-магазин Керамис. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, делитесь видео с друзьями.